Что носить этой осенью? Стильная сумка, находки и примерка сумчатый эксперт? Интернет-магазин «Сударная сумка» вас слушает. Да, у нас есть эта модель. Мы вам ее отложим. С удовольствием сделаем отправку.